Первый пакет дальновидный участник, он представляет из себя 10 уроков, ребята, 10 полноценных уроков. В пакете дальновидный участник. Я вас научу рассчитывать общую вибрацию 22 -го года, не вашу личную общую и любого года, не только 22, да? Я научу вас рассчитывать биоэнергетический код человека. Расчет индивидуального нумерологического прогноза на 22 год я вам дала базу, а на курсе я дам, естественно, подробно со всеми нюансами, вариациями и описаниями. Не только на 22 год на любой год дальше здесь же научу вас рассчитывать э, составлять прогноз на каждый месяц любого года научу вас рассчитывать составлять прогноз на каждый день любого года дам вам технологию как ориентироваться в скоростном потоке события сейчас очень быстро время проходит согласитесь не успела оглянуться уже следующий новый год да? я дам технологию как корректно ставить цели как планировать вот исходя из вашего индивидуального прогноза да, дам технологию как настраиваться на энергетику дня это именно практика вот. я дам шикарную новую практику называется договор с тотемом как настроиться на энергетику года нас ждет год, очень такого интересного зверя, тигра, лучше с ним подружиться, я уже с ним пару раз технику делала, потому что вот по моему астрологическому календарю, да, коза и тигр, они не очень дружат, но мне очень хочется, чтобы год был успешным, поэтому я договариваюсь с тигром, дам вам методику договор с тотемом. Здесь же будут даны вам рекомендации по прохождению трудных периодов, если у вас такие мы рассчитаем да, график трудных периодов и вы создадите на этом уровне карту удачных периодов и дней то есть это будет такая крутая шпаргалка ребят получается за 10 уроков очень много всего научитесь создадите свой индивидуальный календарь на весь 22 год и любой последующий год, да. сможете его распечатать сверяться вот как я делаю да, понимать что вас ждет какой месяц какой день вот научитесь прогнозировать да, э, наиболее подходящий период для реализации чего-либо научитесь рассчитывать благоприятные неблагоприятные дни будете знать чего вам опасаться мы обязательно сделаем э, вот такую прогностику опасных периодов и дней э, для каждой вибрации для вибрации каждого года будете знать чего опасаться кто предупрежден как вы писали тот вооружен да? Вот. научитесь разбирать биоэнергетический индекс человека, это тоже новое, это очень важное, он будет показывать вам стартовые возможности для самореализации, количество жизненных сил ваших, какое у вас, да, и, собственно говоря, получите техники настройки на каждый день. Это все, ребята, пакет «Дальновидный участник». Круто, согласитесь. По-моему, просто шикарное предложение. Обращаю внимание, если хотите только попробовать предсказательную нумерологию, то вот этот пакет прям для вас. Если хотите большего, то я рекомендую настойчиво всем пакет-предсказатель, потому что это вот прям полный фарш. Да? Что касается предсказательной нумерологии, то вот этот пакет, полный фарш там тоже 10 уроков здесь э, дают такие темы как расчет жизненных периодов уроков и задач у нас у каждого есть четыре периода на каждый период стоят свои уроки свои задачи мы сюда будем накладывать еще кармический график график богатства график любви то что я вам говорила да? расчет судьбоносных годов, график распределения ваших жизненных сил по 12-летнему циклу мы рассчитаем график кармических годов это гипер важно просто очень важно да? как я уже говорила график богатства график любви мы рассчитаем атмический год это очень специфический год который влияет на вашу результативность и важно этот год использовать для повышения своей результативности мы рассчитаем день воплощения вот. и здесь же будет практический блок как создать свой 22 год с помощью нумерологического кодирования это будет специальная практика как привлекать денежную тонкоматериальную энергию в нужные периоды года тоже практика я дам новую шикарную практику самопомощи себе в прохождении кармических периодов будет практика и как привлекать для себя новые возможности в 22 году тоже будет практика ребята вот этот очень крутой пакет, правда. 10 уроков и вы но ну, просто ну, все что нужно знать по предсказательной нумерологии вот именно в этом пакете ребята дальше уже таро добавляется а здесь именно все инструменты предсказательной нумерологии результаты очень крутые то есть вы здесь ну, освоите инструмент нумерологического прогнозирования до да? будете конкретно знать когда например и как следует поступать с деньгами с отношениями с работой со здоровьем чтобы избежать потерь, научитесь сохранять свою энергию научитесь предсказывать будущее поэтому этот пакет и называется предсказатель да? то есть подходящие дни для покупок продаж все то что мы с вами обсуждали свадеб и так далее вот. кроме того если вы работаете с людьми то вы научитесь определять уровень богатства до да? выявлять блоки финансового потока наилучшие годы как я вам говорила для финансового развития определять причины бедности научитесь вот ну, я бы сказала, научитесь управлять своей жизнью при помощи числовых вибраций, потому что вы будете как бы, иметь доступ к значению каждого числа и вибрации. Здесь же на этом уровне научитесь составлять график энергии человека. Да? Вот. ну в общем на каждом уроке подробно я вам буду рассказывать методику расчета значения показатель графиков вот и вы будете учиться на практике применять эти знания это очень здорово согласитесь вот это пакет ребята. третий пакет волшебник это для тех кто хочет не только предсказывать с помощью нумерологии но еще и освоить таро да? здесь на пакете волшебник я э, буду вам рассказывать о прогностике предсказаниях с помощью таро опять же таки э, очень доступно очень понятно как я умею объяснять кто учился у меня уже знает ну и сегодня вы можете сделать выводы кто первый раз меня слышит насколько понятно я это ношу и объясняю да? э, э, даже если никогда вы не были знакомы с таро поверьте мне вы научитесь у меня очень просто без каких-то страхов, да, там без нагнетения какой-то атмосферы. Э, я вас научу работать с Таро, чтобы вы для себя легко и быстро с помощью карт э, получали ответы на интересующие вас вопросы, или ваших близких, родных или клиентов. То есть мы на этом уровне, тоже будет 10 уроков. Я э, научу вас делать расклады, читать карты, да, как формировать будущее с помощью Таро, э, влияние на события жизни с помощью аркана 2 как можно кодировать да ну и расклады прогнозирование на год на месяц как будет развиваться ситуация что меня ждет в следующем году какой выбор мне сделать правильно расклад по изменениям в личной жизни по отношениям по свадьбе по разводам по потенциальному партнеру расклад какие изменения ждут в карьере в бизнесе в работе расклад судьба и карма вот такой серьезный расклад очень глубокий вот и конечно же будут практические занятия обязательно я буду учить вас делать расклады учить их трактовать правильно ну это очень такой волшебный пакет я его поэтому так и назвала волшебник если хотите научиться работать с таро, вот вам сюда да? то есть в него входят и первых два пакета, и еще дополнительно вы научитесь прогностике с помощью Таро. То есть по результату вы научитесь прогнозировать будущее только с помощью Таро. Это сильнейший инструмент, я считаю, который дает классные, четкие. Советы, подсказки, направления. И вы научитесь делать предсказательные расклады по Таро. Это здорово. Получать помощь в принятии решений. Таро я тоже люблю использовать. Да, дополнительно вот к нумерологической вибрации дня могу тестать карты, могу да, там, сделать расклад. Наоборот, убеждаю, что чаще всего они совпадают дают эти вибрации вот. и 2 может даже глубже помочь понять даже больше такие подсказки дать уже конкретно на уровне каких-то действий и шагов вот. вот ну и пакет vip что в него входит он подходит для тех кто любит индивидуальный подход кто любит все и сразу сюда входят все предыдущие пакеты плюс моя индивидуальная работа да индивидуальный прогноз на год а, нумерологический конкретно по месяцам по каждому подробно с рекомендациями индивидуальный годовой расклад таро да то есть на год что ждет какие события помесячные что когда делать и индивидуальная консультация дополнительно по всем ключевым аспектам это пакет VIP. вот такие есть ребята варианты участия Выбирайте тот пакет, который вам резонирует. Если вы хотите полный фарш по предсказательной нумерологии, я, конечно, рекомендую второй пакет. Если хотите два инструмента по прогностике, то тогда это третий пакет или VIP. Вот. Вас благодарю за внимание и жду на курсе.